Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня мы приехали с Виталиком Игнатюком и Виталиком Зеленым к Виталику Игнатюку в гости. Получается, Виталик Игнатюк сам к себе в гости приехал! Вот это я сказал. Короче, смотрите, ребята, Виталик Игнатюк построил в лесу такую вот избу. Кстати, ссылка на его канал будет в описании, можете посмотреть это видео, и ссылка на Виталика Зеленого тоже в описании. Виталик построил такую избу, и мы сегодня приехали к нему в гости, для того, чтобы праздновать здесь Рождество. Ну что, Виталик, сложно было такую избу построить? Ну, конечно, 6 дней сам делал. Реально, я видел ее на видео, но вживую, короче, это, ну, блин, намного круче смотрится. Смотрите, вот так тут это все выглядит внутри. Сегодня мы здесь будем ночевать. Виталик, я так понимаю, здесь будет спать. Ну, а мы с другим Виталиком будем спать на полу, в спальниках. И чтоб, короче, как-то согреться. И у тебя буржуйка все. еще есть, да? Да, притащимся сейчас буржуйку, за заэростопим, будет классно. Я понял, какие у нас сейчас планы, что, короче, будем делать? Я думаю, на охоту сходим, да так как Боба был Новый год, в дома сидел. Сейчас куда-то пройдемся в поле, может, кого то фазанчика возьмем. Но если нет, мы подстраховались, я взял э, утку и в казане вам наготовлю такой вот весной пищи. Вам, зачем, не будет? В общем, ребята, такое у нас сейчас будет Рождество, голодными мы не останемся, но все равно идемте на охоту. Короче, ребята, мы пришли в такую местность, Виталик говорит, что здесь водятся в таких полях фазаны. В общем, у Виталика есть такое пневматическое ружье есть Боба, короче. Да. Как? Пошел искать. Пишите в комменты, фазан. кто быстрее поймает фазана, Боба давай, давай. или Виталик подстрелит вот этим ружьем. Пошли, Ой, ищет, ищет смотри, что-то следует. Унюхал. Боба, ищи. Ну здесь уже, да. У Запахи, смотри, фазан, как он на, на запах. Трава, где уже водятся фазаны. Уже Боба чует. Пошел, пошел, пошел. пошел. Искать, искать, выгонять, Боб. Фазаны ж маленькие, как ты видишь, короче, когда фазан уже... Не, ну он в основном это, Боба выгоняет, вылетает. А, то есть он сидит в кустах, Боба да, выгоняет и да, он взлетает, и ты его... Да, как да, вот в да. этой игре на Дэнди, когда-то было там, тыч, где да, по уткам надо было стрелять. вот так здесь воздушка, на пулька, но, но кто помнит, как-то Боба выгнал его, и он на дерево, и охота с дерева снял. А нужно ну вот это такое, надо я, реально метко стрелять, чтобы э, так не, попасть. нужно это, другое ружье, где дроби, знаешь, там на улице. А, я понял, понял. Ну да, воздушки в этом плане намного сложнее будет, чем да. дроби. Бобы происходит, Витал Слышит фазана. Тихо, фазан, фазан, фазан, фазан, вот, фазан вылетел. Вон он полетел. Где? Вон, вон, вон. Боба за ним побежал. Боба, ищи, ищи, ищи, Боба. Все, походу мы голодные остались. А? Где фазан, Боба? Боба, где фазан? Короче, ребята, увидели мы фазана. Он, короче, вылетел куда-то. Боба за ним побежал, но, видимо, чуть-чуть потерял след. Вот сейчас бегает, так, ищет его. Я просто не видел, или далеко улетел. А ты не попал в нее, когда стрелял? Ну, не знаю, может. Он это далеко ну, не полетел. Стрелял бы дробью, точно попал ну, да. бы. Все, Боба, ты наказан. Потерял одного фазана, поймаешь двух. Понял? Давай, ищи, ищи, Пошел, пошел. Короче, я уже увидел фазана, обрадовался, думал, что, короче, сейчас Боба его поймает, но... Видимо, потеряли. Ну что, пойдем сейчас другого искать. Но на крайний случай, если вообще ничего не поймаем, то Виталик говорил, у него с собой есть утка, так что голодными мы, в принципе, в любом случае не останемся. Мы, ребята, уже вернулись с охоты, были в избе. Виталик оставил ружье, взяли вот такое вот ведро. Вот мы, кстати, уже подошли, я так понимаю. Возле вот этой избы Виталик выкопал себе такой вот пруд. Сейчас наберем в нем воды и вернемся в избу, будем уже готовить еду. Все, ребята, набрали воду. Сейчас берем воду и идем уже готовить. Что мы будем готовить, ударик? Шулем сутки. Сутки. Боба прощелкал, короче, эту куропатку, или как она, фазан называется. Ага. Поэтому будем хавать утку, которую взяли с собой. Ну что, пошли. Пойдем. Все, ребята, мы пришли, вот еще раз покажу, какая у нас есть утка, здесь в казане что-то Виталик с собой взял, а, в казане ничего нету, вот какие-то помидоры, лук лежит с тобой, Витаха, пойдем, наверное, баньку растопим, да? Да, давай баньку растопим. Я, кстати, вам, ребята, не показывал, какая тут у Виталика банька есть, вот, смотрите, вот такая банька, вот такая печка тут. Я так понимаю, внутри нужно ее растопить, камень накалиться. Мы его с вот этого ведра будем поливать. И, в общем, здесь будет хорошая температурка. Ну а потом, если мы тут хорошенько прогреемся, мы можем побежать туда в пруд и в пруду искупаться. Хорошо, что там, кстати, льда нету, потому что могла бы быть такая ситуация, знаете, вот есть, короче, куча видео, где там кто-то разбегается, в лед прыгает. И это не проламывает его. Мы, короче, боялись, что такое тоже может случиться. Поэтому, как бы, такого сегодня не случится, потому что льда нету. Все, Витаха уже начал рубить дрова для того, чтобы растопить баньку. Кстати, Виталик. А баня долго должна это прогреваться? Ну, час, да. Час где-то. Ну, час, в принципе, это немного. Ну, Потом готовка. готовка, тут банька топится. Ну просто. да, все вот так параллельно сейчас будет происходить. Там я поляна сейчас... тут. Я вот. сейчас доснимаю снимаю тоже, короче, помогу Виталику немного порубить дрова. Давайте зайдем в весь Смотрите, Виталик тут заготовил себе дров. Здесь у него буржуйка есть. Ну, короче, он ее забыл дома. Вон такой дымоход. И в принципе, вот тут спишь такой себе на вот этой шкуре в спальнике. Вот тут вот дровишки подкидываешь. И в принципе должно быть тепло. Правда, сегодня может быть замерзнем, потому что, как я уже говорил, Виталик э, забыл буржуйку взять. Давайте, короче, еще пойдем где-то за избу посмотрим, сколько там Виталик заготовил дров, он говорил. сюда да, да, да? Я просто зашел да, так. Там... Ух... А где дрова? Где? А вот дрова все. А это что у тебя косуля туда была когда? косулю, она себе здесь была, не убегала себе Ты вообще такой охотник, я смотрел а видосы, там он, и, он и, и кабана поймал, и косулю и поймал, да. так что, ребята, если будет интересно, Казанов. там по, по ссылке в описании найдете видосы. Короче, а декасуля убежала или что? А? Нет, я домой забрал. А, домой забрал. Я показал же есть видос. Я Там, понял. Что, ребята заходите, смотрите, как она у меня дома. Пока я тут ходил, снимал рунтур избы делал, Виталик уже вот этим топориком подрубил немножко дров. Ой, очень мало. Я сейчас, короче, тоже вот. Давай. Пока Виталик будет себе что-то снимать, я подрублю. Кстати, ссылка на Виталика тоже говорил. В описании. Ты в написюн показал. Короче, ладно, ребят. Я буду дрова рубить. Погнали. Так, ребята, я немножко уже подрубил дров, а тем временем Виталик уже здесь. Распалил а, костер такой, сейчас будет большой костер, сюда подвесится казан, и что-то будет нам вкусное готовить. Ну а мы что, мы сейчас пойдем, а, наверное, будем уже растапливать баньку, потому что около часа она должна прогреваться, так чтобы она более-менее хорошо прогрелась. О, сейчас будет прикол с Бобой. Я всегда дрожню. Боба, Боба, ты где? На. И говори отдай. Отдай, отдай, отдай. Отдай, Боба. Боба, отдай, отдай. Боба, отдай. Виталий лапу. Отдай лапу. Отдай. Отдай. Вот такой вот, ребята, вроде добрый, веселый песик. А видите, короче, когда у него еду забираешь, то все, сразу злой становится. Нам там не супер комфортно будет, поэтому, короче, Виталька, я поручаю тебе это задание. Давай, ты будешь... Ой, я такой костерщик Да, я с одной спички умею Но, короче, я лучше посмотрю Расскажи Я реально с одной спички умею? У меня видосы есть на ютубе Так у тебя спичек нет, у тебя зажигалка Давай, Виталик, о вопрос. Давай, давай. Ну что, ребята, сейчас показывать буду Виталику Мастер-класс, как с одной спички без бумаги Разжигать костер Правда, щепки, вот, которые я наколол, они немножко такие влажноватые Не знаю, или получится, но будем надеяться, что получится Я уже, кстати, не один раз видео показывал, как с одной спички делать костер Главное наколоть как можно тоньше щепок если они еще сухие то вообще топово будет uh -huh. потом э, поджигаешь с одной спички оно загорается и потолще потолще потолще потолще накладываешь uh -huh. и оно по идее ну должно загореться ну правда сейчас щепки сырые ну будем надеяться что получится и самое важное ну не с зажигалкой а спичкой потому что спичка когда горит она больше температуру uh -huh. дает Ты что, сейчас должно пойти, смотри. короче ребята пока мы там топили баньку смотрите что тут виталик делает тут уже во всю все шкварчит а пахнет як! Банька наша топится уже на полную. Смотрите, он дымок такой пошел. Сейчас главное не прощелкать, вовремя подкидывать дровишки, чтобы там камень такой, знаете, раскаленный был. Виталик тут уже пришел дегутировать. А все все очень вкуснятина. аппетитно выглядит. Давайте я тоже возьму я вот эту ложку. Хочу. Попробую. Давайте морковку какую-то вот так возьму. И чуть-чуть вот этой подливки. М -м. Ух ты, очень аппетитно, ребята, выглядит. О, просто балдежнейший вкус, честно, я давно ничего такого вкусного не пробовал, очень вкусно. Это не то, что я так для видео говорю, это реально так есть. М -м -м, еще добавочки возьму себе, просто даже вот эту подливу посербать, оно так вкусно, просто божественно. Тем более проголодались как. Да, кстати, у детали такие еще деревянные ложки, я у него спрашивал, что брать собой? он говорит, берите только спальник. И оказывается, у нас на троих только две ложки. Прощелкал фазана сегодня нам, не поймал, я так верил, что ты его найдешь. Ну ничего, я думаю, утка тоже будет вкусной. Наконец-то, ребята, мы сели хавать, потому что проголодались. Нереально кушать хочется. Горячая, да? Конечно. Сейчас Витаха откроет шампанское. Боба тоже проголодался. Смотрите, Боба пришел к нам, хочет хавать. Mm. Дадите Бобе что-то. Конечно. Горячая, горячая нельзя, нельзя собака. Пускай остынет. Все, Боба, погуляй, пускай Сейчас сбах в камеру. Ладно, это. С Рождеством. С Рождеством, ребята, всех поздравляем с Новым Годом, со всеми праздниками. В такой атмосфере будем праздновать. Холодное. Сейчас еще баньку купаться. У меня еще есть для вас. Что? Подарочек. Вкуснятина. Я оставил, я же знал, что я вас, при... что я вас приглашу. Еще мясо. И оставил по шампурчику здесь. От дикого кабана. От дикого кабана? У -у -у -у. Да. Берите, угощайтесь. Я на костер а. сейчас. Да-да, давайте. Давай на костер кинем. Я разогрею. Вот это да. У нас сегодня мясной такой праздник. у пацаны. к вам? Да, я к вам. Давай, а, завози. Вот. О, у -у -у. Сейчас как накачегарим здесь в лесной банке. Это будет круто. Попаримся, сейчас чуть-чуть согреемся просто. И побежим в пруд. Кто них а кто засыт. Ну что, ребята, мы пришли после баньки сюда. Я оделся уже, потому что я вам честно скажу, я в баньке не особо-то прогрелся. Ребята сейчас будут сюда э, прыгать. Я не буду прыгать, потому что мне нечем вытереться. Я не хочу потом заболеть и с воспалением легких. У меня лежать. тоже все итоге вытерется. Типа, как бы, да, ради контента можно было прыгнуть, но, как бы, пускай ради контента моего контента прыгают ребята. Я поснимаю, лучше Не, вообще, типа, у меня есть куча видео, где я прыгал зимой, когда реальный минус. Сейчас у нас где-то около нуля температуры. Температура, я как бы не боюсь прыгать, но просто не хочу заболеть, потому что реально нет чем вытереться. Было бы хотя бы полотенце, было бы все хорошо. Раз, три. Давай, давай. Пацаны прыгнули, облились теплой водой, думают, что им тепло будет. Но ну, все равно сейчас, короче, малейший ветер подует, им, короче, холодно будет. Я лучше это потом сниму придурки на льду. Очередную часть, когда будет настоящий лед, когда будет реально холодно. Я возьму с собой полотенце, и все будет окей у меня. А сегодня, короче, я воздержался, потому что не хочу заболеть. Ну что, сидят два цуцика, тут греют. Хорошо, оно такое ощущение. А пахну Вот это не передать, как вылазит. Просто так пытают, пацаны. Давай тоже прыгай! Не-не-не, Ну что, ребята? Ребята, наступила уже темнота, мы сидим возле такого вот костра, тут остатки шашлыка с дикого кабана, доедаем уже, можно сказать, он это полностью сгорел. Ребята сидят такие, что-то приуныли уже, устали немного, Боба тоже уже засыпает, Сначала а, такой энергичный был, бегал, прыгал, там за фазанами сегодня набегался. Вообще не реагирует. Вообще да, не реагирует. Устал, целый день на ногах гоняет, бегает. Мы тоже, ребята, немного подустали. Сейчас, наверное, еще немножко посидим и пойдем уже в избу спать. Виталик будет тут с Бобой спать. Ему очень хорошо. У него какая-то шкура под этом. Да, да. Это наше место. Место. у них такое. А у нас тут такое место, короче. Я думал, тут хотя бы какие-то кровати есть. Просто вот так ложим спальник. Просто на землю. И, блин, буржуйки нету. Ну, я надеюсь, что мы сильно не замерзнем. Там мороза нет там. Ну да, сейчас где-то ноль примерно температура. Это не очень Не очень точно холодно минус один какой-то. Себе спальнику не замерзнем. Если что, пойдем костерчик разведем, будем сидеть. Да, ребята, если что, будем замерзать, придется выходить на улицу, разводить костер и спать уже возле костра где-то. Возле костра, в принципе, всегда тепло. Спальники у нас такие вот, ребята, летние. Думал, лишь что будет тепло, потому что здесь должна была бы быть печка. Но ничего страшного, будем спать, короче, в зимних куртках. Надеюсь, сильно не замерзнем. Так что, ложимся вот так вот и всем, ребята, спокойной ночи. Что то ходит? Р ребята, тихо, тихо. Тихо, тихо, ребята, подождите, что-то подошло. И Боба проснулся, гавкал, кричали мы, это проснулись все. Как там, не стрёмно, ребята? что-то немного стрёмно. Что в этих местах водится? Просто бывало такое, что кто-то... А Кабан мог подойти? Ну да. Можно это Кабан? Смотрите, вот тихо. А ну тихо. Блять, я вообще, я очкую сейчас очень сильно. Ну давай пошумим, он ну. Давай пошумим. Тихо. Фу! Короче, ребята, это скорее всего какой-то зверь здесь ходит, потому что мы так далеко-далеко в лесу находимся. И, короче, мне стало любопытно, что это за зверь, кабан какой-то. Если кабан, то, конечно, я, наверное, сейчас об обделаюсь, обкакаюсь. А если какой-то там олень или кто, мне так страшно. Фух. Ну да, обулись, пошли посмотрим. Ну что, ты готов? Пойдем. Ты со мной идешь? Да, я тоже хочу. Ну, ну что, давай на мой страх, э, на мой страх и Да ну Может... хотя бы я не знаю смотреться, чтобы не очково спать было. Ладно. Пойдем. Давай, если что, на всякий случай под. Этот штатив возьму сейчас. Если что, пригрею его. Очково, если кабан. Нет, я уже привык. Что здесь? Там мы теперь страхуемся. Тихо. Я, ломали. если что, сразу на из... Я, если что, сразу на крышу на избу залезу. Ветки сейчас, Скорее всего, ребята, какая-то... Котина либо кабан, либо непонятно что. Короче, надо прятаться обратно в избу, потому что, ну нафиг, кабаны могут быть опасными. Посмотрелись так, дикий кабан был или что-то еще такое, может, лось какой-то, и смотался. Ну, и, мне, если честно, страшно, мы так уже чуть-чуть согрелись. А, сейчас уже открыли дверную распашку и напустили холода, будем уже умашиваться, спать до утра. Ну, нафиг, у меня он садится Так, ребята, всем доброе утро. Ох. Наконец-то уже наступило утро, нас разбудил Бобка, что-то он такой ранний бегал, прыгал, тут скакал. В общем, Виталик забыл буржуйку, мы замерзли как Цуцики. Боб уже Цуцики, считается, или уже взрослый? взрослый. Летние спальники, поэтому было очень холодно, мы не снимали одежду. Короче, такое вот вышло рождественское у нас видео. Ссылки на ребят оставлю в описании. Они там сняли свою версию того, как все это было. Можете перейти посмотреть. Но ну, а мне можете поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать в будущем новые видео. Кстати, мы тут с Виталиком договорились: зимой, может быть, пойдем еще в Чернобыль, но это пока не точно. Так что там это. Подписывайтесь, чтобы не пропустить видео, которое выйдет зимой в Чернобыля. Ну а с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч, ребята. Всем пока.